Всем привет, с вами Макс, риск, канал Риск Старт. Вы это видели все золотые. Почему? Почему у них золотые? Скорее всего. Это новое обновление. То есть, это как так? Недавние нажимают. Смотрим, точнее. Так значит, у меня ничего нет такого золотого. Я не в курсе, а Юджиан, сейчас я тебе найду и посмотрю, сколько у тебя ранг. Вот, от его нашел. У него 13к. А, все ясно, все ясно. Так, у нее есть Лари. По-моему, там кто-то смеялся за Лари. Явно... Так, акула. Акула, по-моему, делает... Вот он. Лари. Как я так заметил. Сейчас, подождите. Стопе. Так, он во втором месте. Окей, Лари, Лари. 1100 кубков и у вас будет такой персонаж, по-моему напиши в чат что это значит и так и сорянчик нет выиграй боев 908 он чё 908 играл ах ты ё-моё да а ну-ка честно найду Н себя хоть вот нашел себя давай посмотрим 66 боев <Cette jugar xem Fox> подождите это же нереально 908 сколько он играл смотри-ка откуда у вас такие персонажи я не пойму Дусь, <смеш> чем бы нет, он такой, аааа, откуда у меня золотой, по-моему их можно покупать, напиши в чат, если ты знаешь, сегодня мы откроем вместе с вами сундучки, давай начнем, возможно мы выбьем такого персонажа, точнее выбьем скин золотой, так да, подпишись на канал, поставь лайк, если на будет, то что у меня прям те руки, честно с того говорю, ну там 10%, бывает кому-то по-разному это не точно. Так, стандартно. Вроде бы тут нормально. Сколько там стандартный? Так, считаем. 35 живых. Ну, по-моему, нормально. Так, давай-ка. Это Сильвер. подпишись на канал. Поставь лайк. Канал Риск Стар. Канал Макс Риск в описании. Если этот канал забанит, то есть Макс Риск. Если там забанит, то... Все, в соцсетях давайте. то да не волнуйтесь. Я думаю, что мы потом заявку на одобрение кинуть. Вот и все. Давай посмотрим на соцсети. Так хочу узнать, как ты это сделал, -ка -ка? Как ты же это сделал? Откуда у тебя королевский смайк А, -а, -а очень вот делом. Он, возможно, творец этого клана. А нет, владелец звон. А почему у него коронка? Да, кстати, владелец наверху. У него коронка. Хм. Напиши в чат, если ты знаешь, будем разбираться с этим. Как по мне, он ютубер по-моему или он слишком много играет в общем вместе с вами сейчас будем качать. У нас 1120 кубка больше чем у вот этого персонажа ларри так что что я думаю что такой хитрый ха-ха-ха посмотрим 1100 200 кубков в общем 1120 кубков я запомнил 1120 кубков а у него сколько лари он покажу лари 1120 1115 х 1120 стоп а111 а вот 1020 да, я их побеждаю, хоть дво... двоих персонажей. У них 10 -я, 6 -я сила. Ха. Думаю, что он крутой, да? Ага. Ну, в общем, э, значит, смотрим. Э, Брюс, все ты качнутый. В общем, кто знает, пиши в чат. Возможно, нужно на нажимать. Так что там он такой тормозит. Кстати, как вам наш канал? Пиши в чат. Что-то вам нравится или что-то не нравится? Как обычный. Костюмчик. Давай тогда будем качать. Пеппер. Молли. Как по мне, можно моли качнуть. Конечно, скина на моле нет, но когда будет скин, тогда запишу ролик отдельно. Так, пойдем, значит, соло почему бы нет? Так, соло пойдем или бой там 5 на 5, потом сначала пойдем на соло. Я тебе расскажу, как же побеждать все-таки за персонажи. Вообще классный, видеоролик вышел, будет выходить. Угу. Не, блин, спалился. Так, значит, тихо. 35 игроков живых. Это нереально. Это просто нереально. Раз, два, хопа, на. В общем, напиши в чат. Я бы хотел выиграть. Ну блин, тут акула дерзкая. Блин. По не убивай. В общем, напиши в чат. Я кто? Я к тебе. Я тебе <свят> блин, как это сказать, стесняюсь, типа того, да? Там хилочка. Блин, страшно, страшно. Новых персонажей. В общем, если ты знаешь, кто я такой, напиши в чат. Конечно, Макс Риск, ну и, возможно, ютубер Макс Риск по зубе, вот хотел что-то сказать. Может, возможно, я ютубер по Максу Риску Зубе, или же я ютубер по Брау Старсу, или же я ютубер Роблоксер. Пиши в чат, э, Роблокс, Брау Старс, Зуба, в их играл, есть ютуберы, которые зубастеры не играли игру Роблокс, а я играл. Ссылочка на канал Макс Риск в описании, там проходят стримы, там ролики записаны были по игре. Роблокс можно пересмотреть. В общем, классно, все. Так, смотрите, занимаем топ-2. Опа-оп, -оп. смотрите, аптечка. Крутяк. О, еще лук. О, блин, у меня был лук. Только нужно свадьба, тут пойдет, нас и будет жарко. Так, плюс три кубка. Вау-вау-вау, три вау, вау. кубка, спрячься, прятайся. Давай, спрячься, давай, давай. Прятайся, спрячься. Я думаю, это все русский язык. Так что все нормально. Мы не немцы. Или как-то мы не украинцы. Давайте пойдем. А покажем. Куда выходишь? Это Вторая мировая война. Даже третья. Так, лук уже пока. Золотой лук. Карта уже сужается. Боже, пиши свое мнение. Как тебе на английском? Только вот я не могу записать его, потому что нет времени. Не, ну можно, можно. На русском более-менее прикольно. Да, Прикольный. На украинском слишком уж мягко. Вау, смотри, что я нашел. Вау, сколько подарочка! Давай, давай, давай, давай, два, собирайся, собираем, молодец. Красавчик приноси сюда. Давай, крушок все не показываем. Показываем, что у нас есть обычный стопы. Вау! Вау, что такой дерзкий. А? Так, так, хована! А, блин, что за, за пранки? Откуда он? Откуда две акулы или одна акула? Напиши в чат, ты знал про это? А ну-ка, посмотрю, две акулы или одна акула? Я не понимаю. Откуда такая дерзкая акула? Я не намежу акул. Почему? Вот, две акулы, и все они девятой силы. Вот, блин, хитрецы. Они прячутся, прячутся в кустах, как эти вот акулы. И выигрывают. Так, я не хочу партбой, сорянечка, но мы записываем ролик, блин, ну, записан ролик на 1015 кубков. Ну, хоть на 1100 кубков, блин, цель 1100 кубков, пока, о, блин, пока. ё -мо, я не знаю, какой у меня был язык, у меня тут все смешно. Ой, пиши в чат, кто я для тебя, украинец, русский или англичанский, или там французский, французский? возможно я буду пиццу есть блин ну почему я хочу тоже в страну поехать но Мне нужно паспорт там есть паспорт но там страшно коронавирус все все испортил поэтому я не хочу пока что ну даже не убивай подожди я думаю с подписчиками, куда поехать отдохнуть Влог записать вович пиши своим мнением хотел бы ты убивай его блин ну ж такое блин а, блин, спасите достали все в общем, пиши, мне можно хоть куда-то поехать и ролики записать на, так, на будущее, один ролик в день как будет. Да блин, ну почему? Ну, хоть на одну, один день. Но Это мало, по-моему. Не, ну это классно. Если вот вам советую для... Путешествую, ну блин, почему? То путешествую, да, значит? Значит, две недели помощь такая, да? Как будто я помогаю снимать себе, и другой я помогаю себе снимать. Два в одном. Классно. В общем, давай-ка, значит, если, если, ну, блин, ну почему, крыса достала ты меня, или мышь? По-моему, это крыса. О, капля, хоть какое то ускорялка, да? Да, блин, ты чё, вы убили? Блин. А почему ты невидимый? Я не понимаю. В общем, чтобы отдохнуть, нужно один день, ну, чтобы кайфануть. Если отдохнуть, то три дня, они а не семь дней, это безумие. Семь дней на неизвестном. Если, конечно, можно там заказать, то все будет окей. Заказать там... Если вы... Ну, там хватает бюджета, туда можно. Так, а я бы хотел на, на один день пока что. Когда будет где кстати, хотел бы Лос-Анджелес там. Тоже жить хорошо. Так, прикольно же там. В общем, пиши в комментариях. Мне можно в Лос-Анджелес поехать? Я там буду записывать тоже ролики. Ролики один день. Один ролик в день. Может даже два ролика в день. Отстань. Так, всем живых. Окей. Плюс 5 кубов. 5 кубков, вау! Знаете, по-моему, зуба мне подлы, улыбнулась удача. Но, но я до сих пор не ютубер по зубе, мне очень стыдно говорить это. Я не ютубер по зубе, все ваш пишите, вам хотелось бы, чтобы я стал ютубером по зуби? Или я буду заграничный зуби, который будет нарушать права, там жаловаться? Да, нет, ну не, ну были пары роликов, чтобы хайпануть, да? Типа того. Или повеселиться. Ну просто не было идей для видеоролика. там блин, ну почему? Поэтому и записал этот ролик. Почему на моли нападают? Чем на эту крысу? Конечно, крыса легал. Ну, позже не убивайте. Так, так, так. Хоть дайте топ один за ним. Так, два Дв -дв -дв на прыжочек. Хлопано делаем. Прячемся, как все. Так, куда они там? Ага, вот тут. Вот. Прячутся. Так, так, пробуем. Никого. Все. Вс ⁇ Хлопано, опано. Да, Хлопано. Убиваю его. Красавчик. Ну, блин, больно же не, Больно. Блин, чё, вы прикалываетесь? Что? Это было? Пиши в чат, я в шоке. Он на меня, Шелли, блин, ты хоть думай. Думаешь, что я не твой соперник. Думаешь, что я выиграл? Посмотрим. Офигеть. мышь. Почему ты меня туда убивала? Ты могла бы топ-1 занять. У меня сначала Шелли убил, потом меня был. Я не понимаю, они не просто автомат убивают. А думать можно, а? Умная логика, подумать хоть. Блин, просто я в шоке. Так, 1027 кубков, мне тут уже нажимать. Давай играть, давай играть. В общем, всем удачи, всем пока. Я в шоке, блин. Ну, скоро можно э, получить кубка 1100. Так что подписывайтесь на мой YouTube канал, там лайк. И тогда мы накопим 1100 кубков. Э, блин, ну, Кири, пожалуйста, не мешай. Всем удачи, всем пока. На будущее один ролик денег Да блин, ну почему? Ну, хоть на одну, один день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 да, будет. О, кстати, хотел бы у Лос-Станжелес там тоже жить хорошо, -то. ты померешь там. В общем, пишите в комментариях, мне можно было лос поехать, я там буду записывать тоже ролики. Ролики один день, один ролик в день, может даже два ролика в день, отстань. Так, всем живых. Окей. Плюс 5 кубок. 5 кубков, вау! Знаете, по-моему, зуба мне... Но, но я до сих пор не ютубер по зуби, мне очень стыдно говорить это. Эй, я не ютубер по зуби, все. Вообще пишите вам, хотелось бы, чтобы я стал ютубер по зубе? Или я буду заграничный зуби, который будет нарушать права, там жаловаться? Да не, нет. ну были пару роликов, чтобы хайпануть, да? Типа того или повеселиться. ну Просто не было идей для видеоролика. А там, блин, ну почему? Поэтому и записал этот ролик. Почему на моли нападают? Чем на эту крысу? Конечно, крыса лежала. Ну, пожалуйста, не убивайте. Так, так, так, Хоть дайте топ... Один. Так, два Хоп, он делает. прячемся, как все. так, куда они вот. прям